ретку танка type 71 японского тяжа 10 уровня не буду тянуть начнем вот это раз начинаем с 5 уровня тут нас ждет место 108 параметры в не буду рассматривать, так как не вижу в этом смысла бронирование у этого детища жертвы падения с 12 этажа вниз головой на кафель следующий корпус 90 45, 40 миллиметров башня 140-80-60 миллиметров прочность 830 единиц Обзор, а как для тяжа, думаю, не важен, но если упомянули, то стоит отметить, что он равен аж 220 метров. Вы что? Из-за размеров этого сарая маскировки говорить не стоит. Орудие тут в целом сущий пипец. ДПМ 1591 при альфе на бронебойных. 280 и пробитие 105 мм, Кумулятивы имеют альфу 250 единиц и пробитие 120 мм, угас имеет альфу 410 и пробитие 53 мм. Так что на топом орудие большая часть алко... Извиняюсь, трудиак играет на пугасах или бронебойных. Ну да ладно, движемся дальше по характеристикам. Сведение 5,5 секунд. Разбросано целых 435 тысяч метров на 100 метров. Затока до 11,5 секунд. Вент плюс 15 и минус 5 соответственно. Максималку она дает 30 вперед и 10 назад, однако среди скорость всего 19 километров в час. Пока вы доползете до врага, или вас изнасилуют, или вы кого-нибудь изнасилуете, но это крайне редко. третье дано тоже как редкий случай. В целом нормальный аппарат для мазохистов ялка. Э, извиняюсь. В трудях. В своей сфере в сарайности вы будете питывать плюсик через полкарты. Прошел через свободку. Идем дальше по ветке. Теперь еще одну дища жертвы падения. Живу Танк с абсолютно картонной башней, который пробивается чуть ли не в пятом уровне. Про седьмой молчу. Бронирование. Башня 110-150 мм, 60 мм и 80-100 мм. Данные по лбу и корме размыты, так как бронирование там разнесено. Корпус 135-80-55 мм соответственно. Прочность 1200 единиц. Орудие с ДПМ по 2000, но весьма унылое по пробитию. На бронебойнах альфа 220 и пробитие 145, на подкалиберах уже альфа 190, на пробитие 195, на фугасах альфа 270, на пробитие 44 мм. КД 8,44 секунды, седение длится 4,8 секунды при разбросе 0,374 метра на 100 метров, УВН плюс 14 и минус 6, ползет он 40 вперед и 12 назад, но на средняя скорость 24 км /ч. в час. Башню этот танк носился с добрым утром, но уже не настолько слопочный, как его предок. Идем дальше. Теперь нас встречает первый нормальный танк в этой ветке, у него же начинается выбор в оборудовании, УВН или мобильность, это жуто. После крайнего обновления ТОС-9.7 рекомендую брать только мобильность, ибо без неё те же этой ветки крайне слопочные, но несу. Тут уже по характеристикам всего куда лучше, но оно и логично. Прочность 1500 ДПМ хоть и ниже, но разовый урон выше. 310, 280, 400 единиц при пробитии 180, 255, 60 э, мм. ПМ 1764, разброс 0,412 метров на 100 метров. Время сведения 5,5 секунд, КД 10 секунд, ВН плюс 14 и минус 6, бронирование, башня 180-180 мм, корпус 90-80-60, едет он 35 вперед и 14 назад, при соединении скорости 24 км в час, лично мне этот танк очень зашел, особенно в топе, советую его. Дальше нас встречает Чисе. Это ближайший конкурент к Королевскому Тигру. Дальше поймете почему. ДПМ 2205 единиц. Башня зашита у него прекрасно. 234 105 90 миллиметров. Корпус не зашит чуть менее хорошо. 103-190 мм. Орудие у него замечательное. Альфа 310, 280, 400 единиц при бронепробитии 220, 265 и 60 мм. И в чем еще один плюс? У его предшественника и у него самого. Качество голды бронебойные снаряда как и базовый, Это означает то, что эти снаряды, они не будут терять бронепробиваемости э, с дистанцией. Не суть. У ВН такие же, минус 6 и плюс 14 КД 8,44 секунды, разброс 0,374 тысячных метров на 10 э, метров, и время сведения 5 секунд. По скорости у него следующее, 35 км в час вперед, 12 назад и 23 средний Данный танк прямой конкурент к Королевскому Тигру, как я и сказал ранее. К слову, видео с его сборкой у меня на канале. Идем к предтопу. Тут расположился Type 68. По бронированию то следующее. Прочность 2250 единиц, башня 228-105-90 мм, корпус 222-120-100 мм. Орудие весьма комфортное, альфа 440-500 пробитие 250-340-60 и мм. голда тут уже кумулятивы, вен те же, разброс 0,364 метра на 100 метров, кадет длится 10,74 секунды. Время сведения 5,1 секунды. Едет он 40 вперед, 15 минут, и средняя скорость у него 22 км в час. Весьма неплохой проходной тяж, по моему мнению. Он также не зашел, как и ЧСЕ, и как и ЖУТО. И, наконец, нас встречает топ петки Type 71. Некогда имбовый танк, занервленный в хламину. Бронирование. Башня. 203 10, 10,3 мм, 127 мм и 105 мм. У Вен такие же. Плюс 14,7 6. Корпус же бронирован тоже весьма неплохо, 178 мм, 105 мм и 100 мм. Орудие такое же, как и предшественника, но чуть лучше по ТТХ. Пробитие будет D68, и 66 мм, альфа а 340 515 Вон такие же, КД 9,96 секунды, ДПМ 2410 единиц, разброс 0,31 метр, поведение 4,3 секунды, едет в 37 вперед 15 назад. Средняя скорость 30 км в час. После нерфа 9.7 стал тяжем уровня ниже среднего, так как не едет практически никак. До 9.7 он был настоящим бой, который гнуло рандом. Прокачки в данный момент рекомендовать не могу, только если ему не будет апать вновь мобильность. А так он пока что крайне уныло себя чувствует, даже несмотря на его весьма ебовую броню. Благодарю всех за просмотр, всем удачи и пока. felt so alive in my life Cause you make me come to life Every time I'm free Oh, and I'm loving all that you do Can't you see? Is this what giving up feels like. I don't know. I don't know. Tell me have I lost my mind. Nowhere to go. So far from home. This is what giving up feels like. I don't know. I don't know. Tell me have I lost my mind. So I pray. I'm not giving